На российской Аляске морожка цвела По российской Варшаве слонялись бродяги По российскому Хельсинки Песня плыла Над форт Рос Развивались российские флаги По советским дорогам Шагали в строю армянин и казах Белорус и эстонец Защищали в бою от фашиста Семью одессит и бакинец Москвич Краснодонец Забывают историки правду сказать, Ищут в памяти родины только занозы, С грязной ложью, пытаясь страну оболгать, по дорогам истории мчатся обозы, Необъятной просторы великой страны, для которой история с правдой едины, Будем вечно великой отчизне верны, Обезвредим врагами зарытые мины. Нам не надо чужого, у нас есть свое, наша память. История, правда и вера не кружи над великой страной Воронье, торжествуй над планетой Российская эра.